Короче, надо подождать, пока нас вообще не склеят. Дэнс, сними-ка, почему просто... я хочу твое лицо снять после этого. Стой, стой, стой, стой. Блядь, давай. Давай. да Дэнчик! Да, блядь! а Блядь! Вааа! <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> Блять, вот на него шерсть наклеить, это вообще будет пиздец, он охуеет, я тебе отвечаю. Блядь. Чупай гладкий и шелковистый, блядь. реклама не врет, нахуй. Че, все, прощайся. Тебе <нел wounds> Проебался, отвечай.